Красота и здоровье необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 8. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, стройную фигуру и легкую походку. Следующим представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин К. Этот витамин защитник здоровья кожи, костей, зубов и почек. Он обладает свойством останавливать кровотечение, повышая свертываемость крови. Так, если не хватает витамина К, то это может грозит плохой свертываемостью крови, могут не только кровоточить десны, но и возникают кровоизлияния, подкожные, внутрикожные, носовые и даже желудочное кровотечение. Его недостаток часто проявляется также в виде синяков под глазами. И когда такое происходит в организме, какая же тут красота. В норме витамин К синтезируется в тонком отделе кишечника, особыми микроорганизмами. Кроме того, он присутствует во всех зеленых овощах, шпинате, брокколи, стручковой фасоли, сладком перце, оливках, морской и